Добрый день, мои дорогие! Сегодня у нас такое завершающее последнее видео в блоке видео по созданию аудитории в рекламном кабинете Facebook. Сегодня мы будем говорить про сохраненную аудиторию. Я вам покажу на практике, как создаются сохраненные аудитории отдельно через создание аудитории или же, когда мы можем создать сохраненную аудиторию в момент настройки рекламы на уровне группы объявлений. А также я вам покажу технически, как можно немножечко сохранить своего времени и создать новую сохраненную аудиторию из старой. Если вы начинающий таргетолог или же человек, который пытается настроить рекламу а, на свой бизнес самостоятельно, а, смотрите это видео, вам будет полезно. И обязательно подпишитесь на мой YouTube-канал, потому что на этом канале мы говорим про продвижение, про таргетированную рекламу, про маркетинг, про а, продвижение вашего бизнеса или блога в социальных сетях. Если эти темы вам близки, обязательно подпишитесь на этот канал, поставьте колокольчик, чтобы не пропускать а, новые видео. Новые видео на этом канале выходят один раз в неделю. Сейчас мы перенесемся в мой компьютер, я вам технически покажу, как создавать сохраненные аудитории. Итак, мы переходим в рекламный кабинет, в аудитории, и мы нажимаем кнопочку создать аудитории, сохраненные аудитории. Итак, что такое сохраненная аудитория? Сохраненная аудитория, это, ну, по названию, это аудитория, которую мы сохраняем. То есть это аудитория, которую мы сами создадим, мы ее придумаем и сохраним. Итак, смотрите, местоположение. То есть если мы хотим создать аудиторию, например, для показа в Европе, рекламу мы будем, предположим, показывать в Европе, то нас интересуют люди, которые живут здесь, да, здесь есть выборка, более подробно об этой выборке у меня есть в руководстве по созданию рекламы в Инстаграм, чтобы можно было все почитать. Здесь же мы, нас интересуют люди, живущие здесь, то есть как бы те, кто проезжает мимо указанных стран или путешествующие, нас здесь не интересуют. У меня по дефолту выскакивает всегда Латвия, потому что мой рекламный кабинет, он создан в Латвии. И здесь же давайте я еще выберу, здесь можно назвать нажать кнопочку «Просмотр» и выбрать по странам можно выбрать Европа, да, и здесь вот будут все страны Европы указаны. Или же мы можем выбрать здесь регионы и выбрать Еврозона. Еврозона – это страны, у которых валюта евро. То есть, в принципе, может быть, в нашем случае, ну, мне это может быть даже более интересно, да. То есть я выбираю регионы, еврозона. Ставлю галочку, и все, То есть, как бы Латвия сразу же у меня убирается, потому что Латвия входит в еврозону. То есть, предположим, я буду запускать рекламу на еврозону. Что далее я здесь могу выбрать? Я могу выбрать возраст людей, предположим, там на 20-45 лет. Интересуют только женщины. Я здесь всегда, не всегда, но часто очень выбираю язык русский. То есть если я сейчас буду запускать рекламу, на еврозону, то меня интересуют люди, которые будут говорить на русском языке, да, потому что там куча еще других есть языков. Если я запускаю рекламу а, только на Латвию, я не выбираю, потому что, ну, в сути, по сути, а, большинство людей живущих в Латвии понимает русский язык также. Поэтому здесь я выбираю русский язык. И а, детальный таргетинг. По сути, если вы а, запускаете рекламу на какую-то небольшую локацию, и у вас а, не такая уж большая аудитория получается, то вы можете попробовать, то есть при наличии хороших каких-то а, рабочих рекламных макетах, вы можете не выбирать никакие детальные таргетинги. Но а, если я, вот как я сейчас, да, запускаюсь, и посмотрите вот, потенциальный охват, на еврозону э, женщин в указанном интервале возраста примерно миллион человек. И это большая аудитория для таргета, да? поэтому обязательно указываем какие-то э, ну, какие-то интересы. Подвижение. Здесь же, если мы указали один какой-то интерес, далее мы нажимаем «Рекомендации», и он будет нам показывать какие-то похожие смежные интересы. То есть маркетинг в социальных сетях, онлайн-реклама, э, Дигитал реклама, просто реклама. То есть вот такие, смотрите, наша аудитория сразу же срезалась вдвое, то есть 400, 440 тысяч человек. Я смотрю вот сюда, вот здесь вот идет потенциальный охват. Теперь мы можем назвать свою аудиторию. То есть у нас это еврозона. Еврозона женщины 20-45 лет. Может, вот. То есть нажимая «Создать сохраненную аудиторию», то есть мы сейчас ее нажали, и вот у нас эта аудитория создана. Покажу, как мы можем создать аудиторию в момент настройки рекламы. То есть мы здесь нажимаем кнопку «Создавать», выбираем «Трафик», «Продолжить». Напоминаю, что аудитории мы выбираем на уровне группы объявлений. И вот здесь, открутив чуть-чуть ниже, у нас э, появляется точно такое же окно, как мы только что видели, когда мы создавали сохраненную аудиторию. Да? Оно визуально абсолютно точно такое же. И э, здесь можно сделать все то же самое, то есть выбрать люди, которые живут здесь, э, точно так же выбрать еврозону, точно так же выбрать э, людей, там, например, в указанном интервале. Не буду выбирать здесь детальный таргетинг, здесь я просто показываю. Предположим, вы здесь создаете какую-то аудиторию, которая для вас рабочая очень будет, да, и здесь вы, вот есть кнопка «Сохранить эту аудиторию», то есть вы здесь же можете сохранить, название аудитории там тоже также будет, еврозона, я напишу «Сохраненный», просто чтобы мы знали, да, и мы создаем. Эту аудиторию. Теперь что мы делаем, чтобы понять вообще? Если мы перейдем сейчас в вкладку аудитории, то видите, теперь у нас этих сохраненных аудиторий две. А, вот эта еврозона женщины 2045 это ту, которую мы создали через аудитории. И вот эта евро, еврозона сохраненная ту которую мы создали через группу объявлений, создавая уже рекламу. То есть вот есть два метода. Далее, что я вам еще покажу? То есть, предположим, вы собрали аудиторию по хорошим интересам, по таким интересам. Вот здесь вот эту вот, да, аудиторию мы делали. Интересы выбраны маркетинг, продвижение. Если вдруг вы хотите собрать аудиторию в такой, по, такой же, по таким же интересам, но в другой локации, что мы можем делать, чтобы не создавать заново с нуля? Мы можем зайти в эту аудиторию, нажать кнопочку «Редактировать». И, предположим, вот здесь мы теперь хотим в такие же детальные таргетинги, да то есть тоже тот же пол, тот же возраст, или что-либо из этой аудитории мы хотим сохранить, а все остальное поменять, неважно что. Мы, например, я сейчас здесь буду страну просто менять. То есть я убираю еврозону и ставлю здесь «Все». И вот он предлагает две возможности. Смотрите, вот здесь ниже. Две возможности. Или обновить существующую аудиторию или сохранить как новую. Если мы нажмем кнопочку «Обновить», то вот эта аудитория, которая у нас была сохранена как еврозона, она обновится, то есть э, удалится еврозона э, и добавится туда вовнутрь вот эта вот э, наша Россия. Мы так не хотим, мы хотим сохранить как новую. Мы нажимаем «Сохранить как новую», э, и здесь меняем название «Россия, женщины, э, 26». 20... Россия, женщины, 2045. И нажимаем ⁇ Сохранить ⁇ Что теперь мы видим? Здесь мы закрываем. И мы теперь видим, что у нас есть Еврозона, женщина. Еврозона сохраненная. Это то, что мы на уровне группы объявлений. И Россия, женщины, 2045. Вот таким образом мы быстренько создали сохранённую аудиторию. Вот, я надеюсь, вам это видео было полезно, вы теперь знаете, как создавать сохраненную аудиторию, как это делать отдельно или в момент настройки вашей рекламной кампании, как немного отредактировать уже существующую сохраненную аудиторию, получить абсолютно другую. Тем самым мы научились экономить наше время, потому что наше время — это все на самом деле. Надеюсь, это видео вам было полезно, поставьте лайк этому видео, если у вас были какие-то вопросы, напишите комментарий, я обязательно на него отвечу. Если вы хотите пообщаться со мной, то пишите мне в инстаграм, ссылочка на мой инстаграм есть в описании под этим видео. И также у меня есть теперь сайт, вы его можете найти в шапке моего YouTube канала Всем хорошего настроения, всем хорошего дня и до скорой встречи в новом видео. Всего доброго!